Миссия невыполнима. Операция Кадрос 2018. При участии Алексея Десперова. Ну что, в бою готово, бензопила заправлена, все поменяли. Сейчас посмотрим по весу, вывезем или нет. Поехали до первых заломов. Идем! Останавливаться квадрокоптер, короче, запускать и смотреть. Нет, э, да ты что, там глухой залог. Встаем сюда тайное оружие. Квадрокоптер. Это действительно тайное оружие? На него можно и на Таймень охотиться с квадрокоптером на ямах. Я в Монголии проверил. Да, он небольшой залом, херня полная. Ну да, нет, один, о, один... Вот это, вот это местечко, вот оно. Да, с той стороны надо идти. Итак, сейчас и поехали, посмотрим, что там дальше у нас. Еще, ух ты, и тут... Да, тут позавалило-то, мама, не видела дело прошлое. Ха-ха-ха. Ну и тут пару деревьев. Короче, тут херня полная. И дальше все. Дальше выход. Короче, пилиться нам сегодня весь день. Пилиться весь день. Да не, не весь день, а остатки. Сколько у нас времени есть, сколько и будем пилиться нахожусь. Так, ну здесь мы пройдем. Здесь мы пройдем, там либо вот тем я местом смотрел идти, либо этим, ну, по-моему, по открытой местности шел. Но у меня бля, такое ощущение складывается, что все-таки мы вот поэтому. опа ни хрена жопа. Ну да. Тут вообще задница. А я такое ощущение, что именно вот это смотрел. Пойдем сейчас по лесу, посмотрим, что там куда идет. Такое ощущение, что пилиться, походу, придется. Хренатень. Возвращаемся. Возвращаемся к тренингу. Хотели столярничать? Не получится. Не получится, собака. things never go out of style. Coming to Блять, вам никто, никто не что значит Лене два года на кадросе не было. <музыка> Надо вот туда перебираться, все, дым, дым, с ним,